Это про неадекватную ортопедическую нагрузку, да, которая в сочетании с отсутствием прикрепленной десны может давать такие неприятности всячески. Также наличие слизистой мышечных тяжей в области имплантатов, опять же, в сочетании с отсутствием прикрепленной десны. Если у вас есть прикрепление и его более 3,5 мм да, в области имплантата, то никаких пластических мероприятий по истечению этих тяжей проводить не нужно. Потому что 3,5 мм – это тот да, запас от биологической ширины, которая нам позволяет ничего не делать. Это зона безопасности для имплантата. Если только будет вследствие каких-то действительно других причин, утрачено это прикрепление и будет тянуть вот этот тяж, тогда надо приступать к... Взаимодействия с пациентом. Но пока на сегодняшний момент прикрепление есть, 3,5 мм есть, вот хоть что там тянет, у него щека, все что угодно. Она не будет никак воздействовать на эту переимплантную зону. Если нет прикрепления, то, конечно, с этим надо решать. Сразу и однозначно. Но иногда у меня есть такой просто случай по поводу лазера. Это мой такой очень близкий товарищ, очень, мой пациент, самого вообще моего первого приема, наверное. И э, ему, мы с моим однокрутником как только нам купили лазер клинику, сделали вести был пластиковую область имплантат, очень довольны. И не помню. Немецкий какой-то. Э, мы довольны, сделали. У него болело полтора месяца все, мы создали рубцы такие жуткие, это была зона 34-35 зуба, и там стояли два имплантата у него, анкилоз. И я потом иссякала, он также заживал жутко, у него все болело, а он, он бизнесом занимается, все время летает куда-то, ездит, он должен общаться. И я прокляла вообще этот лазер вместе со своими руками, потому что ну, нанести вот такую травму. Сохранился, конечно, рубец незначительный после иссечения. И он тянет. и Вот он недавно у меня был, ну уже 15 лет прошло с того момента. И есть там рецессия на импланта. Но он категорически сказал, что он не будет ничего делать. То есть он, вот это вот... Память, да, о том, что у него нет воспаления, он идеально чистит, то есть он весь очень за собой ухаживает, и все он там делает, все всегда соблюдают, он приходит раз в полгода на профессиональную гигиену, все как бы делает идеально, поэтому у него никакой воспалительной реакции там нет, на рецессии, на имплантате есть, и обнажение витков там есть. И это следствие чисто гидрогенного лазер. Я не помню просто правила компанию-производитель, потому что мы... Ну, это точно немецкий, потому что все, что мы тогда покупали в клинику, было немецкое. Я помню, что я очень мы его задвинули вместе с Тимуром Александровичем в дальний, дальний угол, закрыли тряпочкой и больше к нему не прикасались. Но мы создали, да, и трогенный это, Надо признаться, как бы, просто честно в этом. Хорошо, что это был просто наш очень такой хороший товарищ. Да, за что я пострадала? Это же вот же. мы поговорим о, о патогенезе, о системных заболеваниях. Я, по, мы, мы обсудим это. У меня это есть, да. Это, но это просто не совсем причина, это все-таки сопутствующие что такие да, факторы, которые. Да, наши пациенты живут, они же не в вате сидят в банке, да, они живут, они взаимодействуют, у них и стресс, и работа, семья. Вы представляете, что при ему на стрессе вообще не работают ни белки, ничего. Это, конечно, это вот просто. Ну вот как раз на пике резорпции, да, когда начинается с четвертой по восьмую неделю, самый, да, самый вот этот вот да. пик резорбции в области имплантата, вот тогда оно и происходит это все. А мы, наверное, вот это тоже распечатаем вам, я так думаю. Да, да, да? да, потому что написано достаточно мелко. Да, Алексей так меня убедил, что это очень понятно. Да. Я не знаю. Это мои зарисовки, поскольку все свои слайды я пишу только сама и рисую всегда я сама. Все рисунки <coughs> тоже, они выполнены моей рукой. Вот, но <coughs> я думала, что я это перерисую на планшете, на цветном, и как бы будет вам это все очень понятно. Доктора, что вы видите там, я не знаю, наверное, ничего, потому что мы вам выдадим, да, это в распечатанном виде, так же, как и таблица. Мы поговорим о биологической ширине. Вы уж меня извините, что я вас утомлю ею сегодня, но она просто все-таки, вот сегодня она очень важна нам. Вчера мы касались этой темы вскользь, потому что при рецессиях вы просто должны помнить про эти 3 миллиметра, апекальная рецессия, и, собственно, вам и не, не можно даже и не думать, зачем вы это делаете, вы просто помните, что это 3 миллиметра. Ну, конечно, биологическая ширина в норме, вы все знаете, она должна составляет 3 миллиметра бывают случаи, когда она может быть чуть меньше, чуть больше мы не будем касаться сейчас этих пограничных каких-то состояний причем, что это не патология а именно норма когда уровень костной ткани да, находится либо ниже, либо выше но мы сейчас не будем туда залезать, это нам не нужно нам нужно разобраться просто в строении тканей в области зуба, а потом мы коснемся, чем же отличается строение тканей в области зуба от строения тканей в области имплантата. И отсюда наши все уже костно-пластические мероприятия, пластические мероприятия по устранению да, дефектов в области имплантатов будут выстраиваться логично из анатомических предпосылок и физиологических, естественно. А здесь на изображена строение парадонтальных тканей и вовлеченные сюда, естественно, что структура зуба. Мы здесь говорим о понятии, что такое зубодизневая борозда, сколько она должна быть в норме, то, что мы вчера с вами обсуждали. Это краевая или свободная десна, по любой, пожалуйста, классификации, терминологии это не имеет никакого значения, как вы ее будете называть. Прикрепленная кератинизированная она же, десна и свободная слизистая мукогенгивальная граница, кость, связка перинотальная, цемент зуба, цес цемент фималевая граница, эмаль, десневая борозда, биологическая ширина. 3 миллиметра от костного пика до краевой дисны. Все Все помнят, да, что ширина это вертикальное понятие. Мы его не измеряем в ширину, мы его измеряем высоту, вертикаль. Что важно для имплантологического лечения в данной ситуации, как вы считаете? Что да, не будет при когда у нас будет стоять имплантат? Чего у нас нет? Это непосредственно. Молодец. Формирование вот этого вот. Да. Листочки. Значит, Все давайте договоримся. Я, раз, я не знаю, может быть, у кого-то есть миф в голове. Ничего к имплантату и к абатменту не прикрепляется. Из чего бы они не были сделаны? Конечно. Поэтому мы вернемся с, с, а, с вами к биотипу. Толстый биотип, средний биотип, биотип позволяет нам да, какие-то нюансы. Где-то оставлять какие-то витки имплантатов при установке, еще тонкий биотип, мы наоборот стараемся заглубить эти имплантаты, да, поставить их субкартикально, чтобы даже при какой-то небольшой резоркции в области шейки имплантата мы всегда были немножко с запасом этой костной массы вокруг. Поэтому, конечно, работа в области имплантата и работа в области зуба отличаются. У нас нет вот этого ничего. То есть э можно отсечь из этого всего половину. Естественно, что питание костной структуры у нас идет только от надкосницы, только от регионарных да, сосудов.